We'll Вот мы утречком. Используйте второй съезд, затем пересеките дорогу с круговым движением. Едем по Илату. Через 60 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Вы, мы шли здесь наверх, по той стороне. Вот видите, как красиво. Через 100 метров. Едем по Элату утречком. Идите на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Строительство, гостиницы здесь. Используйте второй съезд. А ты не так далеко? Где-то километров 60. Вот так вот. Мы едем, проезжаем. Пересеките дорогу с круговым движением. Сейчас используем второй съезд. Бейлаша его окрестностям. Да. Продолжаем путешествовать. Вот уже показался обсерваторию у моря, вот где Белая башня. Готовьтесь к белому повороту через 600 километров. Я смотрю. у нас день экскурсии сегодня день экскурсии поэтому будем посвящать сегодня экскурсия у нас много плана для фенария еще сходить через 300 метров поверните налево затем на следующем повороте поверните вы высота какая да? Ну, да я вот сюда направо. траву нет у тебя да очень красиво это очень есть, И, вот, очень. И вот мы на Красном море, видите, как красиво здесь. Вот, приехали, подводная обсерватория здесь, Подво... очень красивый парк здесь, будем смотреть сейчас. И на кораблике поедем сегодня, И сейчас мы идем на подводную... Сек... подводную... Обсерватория, вот она, подводная обсерватория, видите, вот она, вот она, вот она. Мы идем под воду. А вот интересно, здесь гостиница на горе. Видите маленькие домики? Вот. Видите, как интересно, вот здесь ресторан, а там домики, где живут вот посетители. Очень интересные вид. Сейчас пойдем в обсерваторию море красота везде вот это и лад вот такая красота это подводная обсерватория сейчас мы идем как раз туда а я хочу показать вам красоту вот красное море здесь красота. Гостиница даже есть на горах. Видите, море какое красивое. Сейчас я покажу гостиницу. Вон, видите домики? Вот это вот гостиница есть, которая вот, видите, вот гостиницы Прямо чудесно. Так красиво. Здесь много магазинов, здесь много красивых вещей, вот сейчас пойдем как раз под воду мы, вот идем, вот Санечка ждет меня, вот обсерватория, вот мы как раз идем туда, ну все, пока-пока. Красное море, селат вот там на горизонте. Для рыбок и прочее вот мы подошли к обсерватории подводной и вот сейчас мы пойдем вниз сюда очень интересно ой какая здесь прелесть какая красота Боже мой. Просто чудо. Санечка. Ой, это чудо просто. Красное море. Везде такая красота. Ой. Вот мы поднимаемся на смотровую площадку. Здесь надо пройти высоко. И тогда мы уже увидим все красиво сверху. Мы уже прошли, да? Мы уже прошли несколько тут ступенечек. Вот. И вот здесь вот есть окошечко. Уже видно красное море с ну, Немножко. Вот так вот. Вот мы поднялись уже наполовину. Посмотрите, как красиво здесь. Отсюда все смотрится. Ой, какая красота. Какая прелесть. Какая прелесть. Ой, какая везде красотища. Сначала мы здесь поднимемся, посмотрим, а потом мы спустимся на 6 метров в воду. Это потом покажем. Ну вот, продолжаем путь вверх. Посмотрите, какая красивая вода, цвет воды. Вот, Красное море, обалденные виды. Сейчас нам еще осталось еще немножечко. Поднимемся. Все, продолжаем путешествовать вверх. И вот мы добрались на самый верх. И посмотрим, какая тут красота. Такая красота. Такая красота. Прелесть просто, чудесно. Вот мы добрались здесь, чтобы шапку не свалила. Ой, как красиво. Просто сказочная погода хорошая. Везде Красное море, горы. Красота такая неописуемая. Просто неописуемая красота. Ой. Ветерок такой чудный. Санечка, нравится? Красиво. Красиво. Здесь рыбки плавают. Вот это мы гуляем по парку обсерватории. Красота. А вот мы пришли смотреть черепашек Ой, какая большая черепашка Спать пошла, наверное, да-да-да-да-да Все? А еще где черепашка? Что как тут плохо спать? Вот черепашка идет, какая прелесть Большая черепашка, да. Посмотри, посмотри. Да, такая черепашка шикарная. Ой. Вот, продолжаем экскурсию. Да, идем, идем. Сейчас на кораблик мы идем. Красота, красота. Идем, идем, идем. А вот мы пришли акули Океанариум. Вот, очень тоже здесь интересно. Мы сейчас посмотрим и пойдем потом на кораблике. Красиво очень. О, какие вот мы тут фотографированы, видите? Вот я. А вот мы с Сашей уже... В акулям мире. Видите, акулочки плавают. И мы там. Видите, как здорово. Мы сфотографировались. И нас сюда сразу, сразу. Здорово. Здорово. Акулий мир. Красота.